Помнить значит бороться. По таким лозунгам больше полусотни антифашистов и неравнодушных вопросам толерантности петербуржцев прошли от стрелки Васильевского острова до Марсового поля. Акцию с властями не согласовывали, поэтому шествие было без лозунгов, а плакаты и транспаранты пришлось скрыть. Дату проведения мероприятия выбрали не случайно. Именно в этот день, 7 лет назад, были убиты правозащитник Станислав Маркелов и журналистка Анастасия Бабурова. Маркелова, и для меня это... Долг его памяти прийти сюда. Стас был замечательным парнем. Он э, защищал всех, кто обращался к нему. Защищал тех, как адвокат, как э, э, санитар в девяносто м кто, кто нуждался в его помощи. Пом